Всем привет, дорогие друзья интернет-пользователи 8 моего канала. С вами я, Сереколик. Вот мы а, сейчас находимся на выставке в городе Могилеве с 10 по 11 числа, и здесь есть представитель города Витебска. А, как вас величает, дорогой? Обаренов Константин Владимирович. Вот, очень приятно. А, как давно вы занимаетесь вообще вот такой птицей, замечательной? Уже птицей. с полвека. С полвека. А что вы привезли на выставку? Покажите, пожалуйста. Это все, а Николаевские голуби. Различные масти. Различные То есть, масти. Белые, желтые, мурые. Хорошо, мы сейчас пройдемся, покажем эту масть этих голубей. Как вы заметили, друзья, все окольцованы. Заметьте. Различные масти. Ну, а мы сейчас пойдем уточнять все остальные вопросы. Так, вот первый мне вопрос. Вы уже извините за промоливенность. Я... Такой птицей не занимался. Если захотел бы купить, какая стоимость данной птицы у вас? В данный момент это племенная птица и она ничего не стоит, то есть она много стоит, поэтому она просто не, знаете, продается. Ага. не продается То есть вы привезли как участник выставки, выставки не да. ярмарки но на не продажу, для не для продажи, понятно, хорошо. Чем ваша птица отличается от другой птицы, то есть для чего она, вот если вы содержите для души, это понятно, но чем она больше занимается, почтовым, там лётностью, она и по много значит, и Что значит высоколетно? То есть скрываются с глаз и глазами их не видно Ого. Какое количество времени мы ее можем не видеть? Ну, есть разные Есть от, от одного часа и около восьми часов, скажем И около восьми часов То есть вы приехали с города Витебска для того, чтобы не продавать данную птицу А, а просто показать, показать всем у остальным у людям нашей Вы больной? В каком плане? бесплатно привезти из города Витебска сюда птицу потратиться э, Сказал... топливо времени э, Сказал, для того в чтобы -то люди степени просто очень Вы извините, это в Я скобочках понимаю. был больной это ну как это бы в какой-то степени просто очень увлеченный то есть, есть, настолько хобби, что даже охотники и эти, как там, рыболовы рады не стояли. Слушайте, раньше называлось увлечение охотой. И всегда говорили, как у вас охота. И если много собиралось охотников, обратно же говорили, это охотники. И когда ты к человеку подходил, спрашивал, как у вас охота, все прекрасно понимали, это означало, сколько они в небе летают и как летают. Очень интересно. Ну, друзья, что могу сказать? Могу сказать вот только так. Спасибо. Это спасибо вам за доброту и честность И то, что вы бесплатно а, Людям показываете свою же красоту Потому что данную красоту Я уверен, видите только вы я ну, и аргентусельчане Или горожане, которые радужками здесь живут А так вы привезли сюда Потратили свои бабосы Топливо, времени и все остальное Для того, чтобы мы, ну то есть я и вы Друзья в интернете Увидели вот такую замечательную птицу Все, друзья, оставайтесь с нами Все остальное покажу. Пока мы Гелев едем мы домой, загрузились позже это в поезд, кролики там, жинка, дети там, все довольны, все счастливы, никого мы не продали, ну и бог с ним, главное, что. Познакомились, пообщались, показали. Ну, а там, бог, батька. Поедем скоро. Ну, подумаешь, 2.20, 2,5 часа в Ничего мы не продали. Едем мы назад. Едем Перекус. Едем все назад. Да. Таким же составом. Да. Никого не да. потеряли. Все довольны, все счастливые. Говорили, Соня спала ночью. Нет, к сожалению, не спала, она три мало ну жизнь немножко хорошо. отдохнула да. Ну что да. делать вот Добрали все живы здоровы съездили посмотрели себя показали вот наша проста сельская жизнь Мам. в деревне М -м -м -м. а вот город вам во юле господи возьмай это, это город Ту -ю -ю. Все все снегу, не пройти не проехать но как не больше, пройти у не, у не проехать хуже, еще чем у нас М -м -м. мы хоть выйдем сами себе все, друзья. На этом мы будем уже с вами прощаться. Всем счастья, здоровья, семена было получше, мирного неба. Над головой. Ксенька, хомяк. Хомяч. Ладно, дети, здоровые. Все. веселые Да. Но тут, походу, пиво. Все, друзья, всем пока. У нас, как всегда, дом там. Свинья тут. Не загнать. К нервылому Двери там. Сейчас покажем ее. Не загнать, понимаете? А пороситься тут хочет, пошла. Давай, давай, два, -два, -два, -два. давай. Подогонючка. Я сейчас завалю, друзья. Если ты кабан набирает тысячу лайку, я покажу, как он. Буду... Идем домой. Фу, мать я. Давай, давай, давай. Интеллигенция, ебастый. Ну вот, друзья. Снялись петель. Фу, будем расставлять. Кабаняки, красоты. Тут все прозирали. Это ты виноват. Стоп А это ты тоже шмаруха, блин. охоте Она охоте, Ну, а ту вы выпустили.